Добрый вечер, меня зовут Антон Юрченко, и сегодня я хочу поговорить о светодиодных источниках света, это самые современные источники света на сегодняшний день. Вот. Мы сейчас себе представить не можем в принципе своей жизни без искусственного освещения. Человечество привыкло управлять днем, продлевать себе искусственно световой день, и еще со времен начала использования огня человек пытался сделать освещение более удобным, более ярким и более практичным. Распространение электричества совершило буквально революцию в освещении домов и улиц. Так, например, лампы накаливания, которые мы все с вами знаем, они появились давно, еще в начале 20 века были изобретены, однако они были популярны еще сколько? Лет 15, наверное, назад, и до сих пор кое-где используются. Однако уже к 1938 году 20 века стали использоваться люминесцентные линейные лампы. А первые компактные люминесцентные лампы, которые э, позволили заменить э, полноценно лампы накаливания, появились уже в конце 80-х. Светодиодные же ламп, э, лампы появились достаточно поздно, несмотря на то, что светодиоды были известны еще с начала 60-х. Однако они были чрезвычайно дорогими, около 200 долларов за штуку. А с 70-х годов началось массовое производство светодиодов, которые работали э, в... Э, приборов в качестве световых индикаторов. И э, лишь ближе к э, 2000 годам появились первые светодиодные лампы. И только в 2009 году компания Philips впервые представила э, свои решения на базе светодиодных ламп в качестве полноценной замены 60-ваттных ламп накаливания. А появление светодиодных ламп э, обязано изобретению японских ученых э, Исаму Акасаки, Хироши Амана и Судзи Накамура, которые э, в 90-х годах э, изобрели э, достаточно дешевый синий светодиод, за что им была присуждена Нобелевская премия по физике в 2014 году. А светодиоды, несмотря на то, что известны достаточно давно, они применялись в э, общем освещении, бытовом освещении, из-за э, очень э, низкой из-за очень низкого уровня светоотдачи. То есть на каждый ватт потребленной энергии они давали мизерное количество света. Только в 2000 году им удалось достичь по э, уровню светоотдачи ламп накаливания. Однако с тех пор, как мы видим, э, этот показатель очень резко по -по э, начал расти вверх и достигает сейчас более 300 люмен на ватт, как сообщила компания КРИ, один из э, лидеров в производстве светодиодов. Однако сейчас в бытовых решениях, в наших светодиодных лампах, которые мы можем купить в магазине, уровень светодачи порядка 100 120 люминоват, что практически достигло уровня бывших лидеров по светодаче. Это натриевые лампы высокого давления. Думаю, вы все их видели. Ими освещается большинство улиц до сих пор. Давайте сравним три наиболее популярные технологии бытового освещения. Это лампа накаливания, люминесцентная лампа и светодиодная лампа. Итак, лампа накаливания э, целых 90% потребляемой энергии выделяет излучает в виде тепла и лишь 10% в виде света. Да, эти лампы дешевые, они будут дать хорошей цветопередачей, однако у них достаточно небольшой срок службы и они потребляют слишком э, много электроэнергии. Поэтому в связи с необходимостью экономии электроэнергии, сокращения выброса углекислого газа в атмосферу, во многих странах был введен или планируется к введению запрет на использование ламп накаливания. Например, с 2009 года в Евросоюзе запрещены лампы мощностью 100 Вт и более. А, люминесцентные лампы излучают в виде света уже около 20% потребленной энергии. <coughs> Не стоит... Достаточно недорого, имеют э, более э, длительный срок службы ламп. Однако они включаются задержкой. Частое включение этих ламп сокращает срок и службы. А в хрупкой кол колбе этих ламп э, находятся достаточно токсичные пары ртути. И, наконец, э, светодиодные лампы. Они э, <coughs> излучают в виде света уже около 50% потребляемой энергии. Э, у них э, в... Раз, при, примерно в 10 раз э, меньше энергопотребления, и, соответственно, светоотдача по сравнению с лампами накаливания, а также у них практически э, рекордный э, срок службы ламп до 50 тысяч часов. Чтобы это можно было себе легко представить, это около 6 лет непрерывной работы. И также эти э, лампы накаливания, ой, э, светодиодные лампы извините, э, круты тем, что у них отсутствует э, мерцание света. Они нечувствительны к частным включениям выключениям, они экологичны и э, они имеют в основном прочный и убрасстойчивый корпус, который позволяет их применять там, где, допустим, э, энергосберегающие технологии ведения ламп применить было невозможно. Из чего же сделаны светодиоды и каков принцип их работы? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять в принципе, чем полупроводники отличаются от металлов и диэлектриков. Думаю, с лекции лесси вы помните, что электроны, которые находятся в атомах, которые составляют кристаллическую решетку, да, могут принимать только определенные энергетические значения. Вот. И, соответственно, выделяется валентная зона и зона проводимости, переходя в которую электроны могут уже свободно переносить электрический ток. Например, в металлах, как мы видим, эти зоны перекрываются, и они всегда в состоянии проводить ток. У диэлектриков, это, допустим, ну, допустим, пластик, да? это зона, запрещенная зона между двумя зонами проводимости и валентной зоной, она слишком большая. А у полупроводника эта запрещенная зона настолько невелика, что если придать электронам, небольшую энергию, их легко можно перевести в зону проводимости. В основе светодиода лежит полупроводник, в котором, с одной стороны, есть примеси электрон-дефицитных атомов, составляющих кристалл И, собственно говоря, которые образуют так называемые дырки, области с Пониженным содержанием электрона, они являются переносчиками заря заряда в этой части. А с другой стороны, в полупроводнике э, есть примеси электрон-донорных атомов. И в этой части полупроводника э, переносчиками заряда являются электроны. Э, в таком полупроводнике, как мы видим, есть э, переход между э, двумя типами проводимости: типами П-проводимости и n-проводимости. При пропускании электрического тока через этот переход в прямом направлении носители на заряда электроны и дырки движутся друг э, навстречу другу и рекомбинируют, то есть совмещаются и нейтрализуют друг друга. При этом электрон возвращается э, на свой <coughs> основной энергетический уровень валентный уровень, а избыточную энергию он излучает в виде видимого света в нашем случае. Давайте рассмотрим, как устроен непосредственно чип светодиода, на примере синего светодиода, о котором я как говорил, за изобретение которого японские ученые получили Нобелевскую премию. Итак, он состоит из сапфировой подложки, на которой сверху наращивается слой полупроводника, сверху наращивается слой полупроводника, лигированного электрон-дефицитными атомами, такими как э, кислород или кремний в данном случае. Дальше наращивается активная зона, в которой будет происходить рекомбинация электронов и дырок и излучаться свет. И затем э, выращивается э, слой полупроводника, э, легированный э, атомами, содержащими избыток электронов. В данном случае это, наверное, магний. Вот. Далее на э, Полупроводники с P-типа и N-типа наносят контакты, которые подводят к электродам. А сам чип располагают на электроде, который достаточно массивный и является теплоотводом от чипа. И все это, естественно, запаивается в пластик, чтобы избежать контакта с окружающей средой. Материал, из которого изготавливается светодиод, выбирают специально таким образом, чтобы его излучение находилось в видимой области. Потому что, варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды, всевозможных, которые работают на всевозможных длинах волн, начиная от среднего ИК-диапазона и заканчивая ультрафиолетом. Также есть светодиоды, построенные на основе органических полупроводниковых структур, так называемые OLED. Который, в принципе, в основном применяются в дисплейных технологиях, думаю, все знают, да? технологию AMOLED. Вот. Также разрабатываются светодиоды непосредственно для освещения. Они работают следующим образом: точно так же электрический ток подводится к органическим молекулам, которые находятся в органическом полупроводниковом слое, и не спускают яркие след. Свет. Эти светодиоды преобразовывают свет приблизительно 25-30% потребленной энергии. И также созданы очень э, перспективные фосфоресцентные э, органические светодиоды, так называемые фалет, которые, э, используя принцип электрофосфоресценции, преобразуют до 100% электрической энергии в свет. Среди недостатков, однако, э, органической светодиодной технологии можно отметить невысокий срок службы органических люминофоров э, порядка 3-4 лет, а также более высокую стоимость производства по сравнению с неорганическими светодиодами. Светодиоды, как мы видели, излучают свет в достаточно узком диапазоне спектра. Как же получить белый свет в тех лампах, которые мы используем? Для начала давайте рассмотрим спектр излучения Солнца. Как видим, что на всех длинах по всему спектру видимого диапазона излучение Солнца достаточно интенсивно. Лампа накаливания, как мы видим, излучает свет в длинноволновой области, в красной. Вот. При рассмотрении люмини... спектра излучения люминесцентной лампы белого света видим всего лишь три узких пика. Это пик синего, зеленого и красного люминофоров, которые нанесены на колбу люминесцентной лампы. Обратите внимание, что, допустим, спектр светодиода отличается от спектра люминесцентной лампы, и он состоит всего лишь из двух пиков. Из небольшого пика в синей области и из довольно-таки широкого пика в желто-зеленой области. Об этом мы сейчас и будем говорить. Итак, для получения белого света, как мы видели, можно смешать, например, как в люминесцентной лампе, излучение синего, зеленого и красного светодиодов. Однако недостатки такого решения достаточно сложная конструкция оптические потери и неоднородность цвета. Либо же можно использовать комбинацию синего светодиода покрытого люминофором. люминофор поглощает синий свет светодиода и соответственно излучает уже в другой области, в нашем случае в желто-зеленой области. И на выходе при работе этого светодиода мы получаем, Смесь излучения синего светодиода и желто-зеленого люминофора. Собственно говоря, вдвоем, вместе они и дают нам белый свет. Люминофоры бывают нескольких типов. Это порошковые люминофоры в массе полимера, керамические люминофоры — это свеченные порошки, а также стеклокерамические люминофоры — это порошки в тугоплавком, стекле и композитные в, лег... в легкоплавком в стекле, однако наиболее, э, наибольший интерес представляют сейчас э, монокристаллические конверторы э, света, их плюсы это э, стабильные светоконвертирующие характеристики, высокое оптическое качество и высокая теплопроводность, которая необходима для э, длительной и э, стабильной работы светодиодов, вот. а также низкая скорость деградации люминофора, ну и естественно премьем-прямая стоимость. Однако, как мы видим, эти образцы обладают световодным эффектом. То есть если у нас свет идет перпендикулярно плоскости конвертера, мы видим, что области по краям этих конвертеров они засвечены достаточно ну, несколько ярче, чем все остальное. То есть свет в этих световодных конвертерах проходит вдоль, этой, вдоль плоскости самого конвертора и э, меньше выход э, света наружу. Вот. А также э, эти конверторы, к сожалению, дают достаточно низкий индекс цветопередачи, порядка 70, хотя э, это и достаточно, в принципе, для э, промышленного освещения, но недостаточно для применения в бытовом освещении. Какими же характеристиками должен обладать белый светодиод, чтобы применяться в бытовом освещении? Вы, наверное, слышали э, понятие «цветовая температура». Это тот цветовой оттенок света, которая излучала бы нагретое, абсолютно, идеальное абсолютно черное тело до соответствующей температуры в кельвинах. А, так, например, для освещения а, жилых помещений в основном используют а, источники с световой температурой а, от 2700 до 3000 кельвинов, а в а, рабочих... В помещениях, там, где нужен более живой, более формальный свет, используют источники освещения от 3,5 до тысяч Кельвинов. Эти оттенки света они достаточно нейтральные и наиболее приятные для глаза. Также немаловажной характеристикой источника света является индекс светопередачи. Он характеризует полноту спектра излучений и способность правильно передавать цвета по сравнению с солнечным светом. Например, на слайде показан разложенный на, спектр, на спектры, здесь немного плоховато видно, здесь стоит призма, которая раскладывает свет лампы на спектр, и мы видим, что спектр лампы накаливания он непрерывный, а спектр излучения люминесцентной лампы он линейчатый, как мы, наверное, сами вами видели, когда рассматривали спектры излучения различных источников. Таким образом, если, допустим, цвет некого предмета попадает как раз вот между, не попадает в эти освещенные лампой полосы, то, соответственно, он не освещается вовсе и происходит искажение переда цветопередачи. Освещаемого объекта по сравнению с его э, нормальным видом. Ну, наверное, вы с этим сталкивались, когда вот одни из первых люминесцентных ламп они, э, были достаточно. Не, вот если или они были дешевые, допустим, достаточно некачественные. Э, вы, наверное, слышали или говорили, что вот свет как в морге. Вот как раз это э, вызвано тем, что они имели достаточно низкий индекс цветопередачи, э, именно из-за вот, плохой э, Цветопередачи натриевые лампы, о которых мы говорили, которые, в принципе, лидеры в уличном освещении, вот, они не применяются в бытовом освещении. Вы, наверное, видели, да, что при освещении натриевыми лампами все достаточно блекло, желто, а при освещении с светодиодами сразу видно цвета улицы. Давайте рассмотрим, как можно усовершенствовать характеристики люминофора. В нашем институте проводится работа над улучшением характеристик как раз монокристаллических светоконверторов для светодиодов, и были получены ячеистые и поликристаллические конверторы. То есть, как один из методов усовершенствования характеристик люминофора, покрывающего синий светодиод, это создание структурно-неоднородного светоконвертора оказывается, вот в отличие от монокристаллических светоконверторов, в результате рассеяния света на микровключениях и шероховатостях происходит более полное поглощение синего света, вот, допустим, ячеистый кристалл и поликристалл, Здесь пик в синей области он намного менее выражен по сравнению с, монокристаллическим, с излучением образца с монокристаллическим конвертером. И более выражена как раз желто-зеленая область, которая отвечает в основном за белый свет. Также, в отличие от монокристаллов, рассеяние света на включениях приводит к подавлению световодного эффекта, о котором мы с вами говорили, в плоскости конвертера. Еще один э, достаточно перспективный метод улучшения модификации э, характеристик светоконвертера это модификация его поверхности так называемыми квантовыми точками. Квантовые точки это такие э, наноразмерные э, полупроводники. Их э, отличие в том, что в зависимости от своего размера физического, они излучают свет с разным цветом, разного цвета. И поэтому, в принципе, используя один и тот же состав э, квантовой точки, можно получить целый спектр цветов. И таким образом комбинация э, квантовых точек на поверхности светоконвертора светодиода может, получи, э, может нам позволить получить достаточно высокий индекс цветопередачи, даже больше 90. Э, еще один э, перспективный метод улучшения <coughs> характеристик светоконвертора и управление распределением излучения конвертера. Это создание заданной формы поверхности. Ну, самый простой вариант это создание шероховатости на поверхности конвертера. И в отличие от э, других способов улучшения характеристик люминофора, этот способ создания шероховатости он самый дешевый метод, что немаловажно при серийном производстве, так как мы все знаем, что при серийном производстве в принципе малейшая какая-то деталь может сэкономить э, огромное количество денег. Вот. При увеличении шаховатости увеличивается степень рассеяния света и длина его оптического пути внутри световода. И, соответственно, лучше поглощается синее излучение самого светодиода, которое трансформируется в большей степени в желтый свет. Таким образом, свет становится более теплым. И э, также с увеличением шероховатости изменяется угол рассеивания луча. Вот С увеличением шероховатости он до может достичь э, угла рассеяния до 120 градусов, что нам позволяет э, отказаться от достаточно дорогой э, специальной оптики, которая применяется в светодиодах, и э, получить, собственно говоря, например, э, с увеличением шероховатости от э, 0,02, микрон до практически 7 микрон, можно получить образец <coughs> э, с измененной э, световой температурой от практически 5000 кельвинов до 2700 кельвинов, что соответствует в принципе свету лампы накаливания. И также получить э, угол рассеивания света, увеличить его от 10 до 120 градусов. Вот. Как мы видим, варьирование такого простого параметра, как шероховатость поверхности конвертера, мы можем управлять в принципе, оттенком излучения, изменять угол рассеивания, при этом удешевив производство конвертеров. В принципе, на этом у меня все. Спасибо за внимание. С радостью отвечу на ваши вопросы. Свет, или еще и по тому, насколько глаз этот свет. Безусловно, как раз вот если говорить о восприятии света глазом человека, э здесь мы говорили о э индексе цветопередачи. Вот как раз в идеале, э в идеале, да, Солнце освещает э все предметы, и мы, их видели, и мы их привыкли, в принципе, видеть именно так, как освещает их Солнце. Вот индекс цветопередачи Солнца признан равным 100. И дальше уже рассчитывается индекс цветопередачи э, других источников света там по различным э, цветовым палитрам. Допустим, освещается нек некая цветовая палитра э, определенного источника света, фотографируется вот, и сравнивается с э, э, эталоном. Ну, вот как мы видим, в принципе, я не знаю, если вам тут видно, вот это яблоко, освещенное достаточно хорошим источником света, да, а это яблоко, освещенное, ну, вот таким, посредственным. В принципе, разница видна. Вот это как раз индекс светопередачи, помимо энергоэффективности, это достаточно серьезный критерий качества источника света. Антон, спасибо большое за очень интересную лекцию. два вопроса, если можно. Первый связан с тем, что, как я понял с вашей лекции, и такой информации, что сам чип светогенерирующих светодиодных лампа, он сейчас гораздо дешевле стоит, чем как бы, схема, которая будет на сама лампа и так далее. И он же первым выходит на строй. Есть вариант технологический, я не говорю экономический, создание ламп со смертными телечиками, пусть даже... Они служат 6 лет, но через 6 лет мы берем и покупаем просто очень маленький чип, меняем его и продолжаем наблюдать потом пригрин. Вот здесь я бы немного с вами поспорил. Проблема как раз у нас большая в электрической обвязке самого чипа. Вот то, что, грубо говоря, выпрямляет ток, понижает его напряжение для работы светодиодного чипа, потому что, в принципе, светодиодный чип работает приблизительно от 3,5-4 вольт, если мы говорим о синем светодиоде. И первой как раз умирает, к сожалению, именно электрическая обвязка. Особенно вот в наших странах, там, где достаточно нестабильная подача электроэнергии, постоянные скачки, Понятно, спасибо полный этот момент, если Второй вопрос от зануды, небольшой. В одном из первых слайдов вы говорили про 120 люменов на вактом, да. которые характерны для таких ламп. Да. И в следующем слайде сказали, что это соответствует фактически 50% конвертации энергии. Вот. Но в то же время на первом слайде было 300 люминавтоват, которые, по-моему, соответствуют чуть больше, чем если там линейная зависимость, чуть больше, чем 100% конвертации энергии для самых лучших план, которые... Да-да-да. Ну, здесь, в принципе, условно указан КПД. Сейчас вернемся. Здесь условно указан КПД и, в принципе, с каждым годом э, все больше и больше значение э, э, светоотдачи получает для светодиодных чипов. То есть светоотдача вот. не связана с этим э, энергетическим, скажем так, энергетическим? Нет, почему же линейно? 120, 303, либо 120, 50 ну, э, меньше 50. А, Здесь... Э, да. Вот, здесь до 50, меньше 50. Известно, что у LED-лампы есть ряд недостатков. Вы можете да. Безусловно. Первый и самый важный, допустим, для меня недостаток, я сталкивался с этим, вот мне пришлось, допустим, менять целую партию дома светодиодных ламп. Это было связано с тем, что партия была достаточно ранняя, и они не довели до ума электронную, электрическую обвязку этих светодиодных чипов. И наблюдалось мерцание самой лампы. Это можно очень легко, кстати, проверить, на самом деле. Если вы чувствуете, что э, светодиодная лампа, у вас от нее устают глаза, почему, вот, допустим, как я узнал о том, что у меня дома светодиодные лампы мерцают, несмотря на то, что вот на коробочке написано, что они не мерцают. Э, у меня мама занимается шитьем, и она вот э, шьет. Я, я купил вместо старой лампы накаливания, по которой было удобно работать, светодиодную лампу. И через некоторое время она мне говорит, что у меня вот э, проблемы со зрением, я устаю. Вот, э, можно очень просто навести камеру мобильного телефона, допустим, на эту лампу, и будут видны бегущие полосы. Вот если они видны, это означает, что есть мерцание, которое невидимо э, глазу, но вот глаза при этом устают. Э, следующий недостаток, безусловно, он такой же, как и у люминесцентных ламп. Это э, индекс цветопередачи. То, насколько, насколько э, грубо говоря, э, насколько спектр излучения этого светотеода широк и перекрывает все, все длинные волны видимого, видимого света. Вот просто если он недостаточно качественный, то в любом случае мы будем получать в общем, плохие цвета освещенных предметов неестественные. Это тоже дополнительно будет утомлять наши глаза. Ну и в принципе из недостатков... Наверное, все. Ну, естественно, и бывают некачественные чипы, которые там деградируют, но ну, это уже дело за технологией. В связи с инспектором излучения источников, тут мнение, что из-за того, что LED-лампы как бы имеют два там типа в спектре, да. а наши рецепты зрения как бы, получают только ограниченный цветовой диапазон, то некоторые из них, грубо говоря, выбирают. Это противо или это просто в интернете кто-то так сказал? В смысле, выгорают э, наши там палочки-колбочки? Да. А, я... Из-за того, что один из пиков слишком интенсивный, грубо говоря. Один из пиков вы имеете в виду синего светодиода? Да. или, Ну, во-первых, в принципе, даже здесь видно, что по интегральной интенсивности он, ну, в общем, по интенсивности площади, под пиком, да, меряется интенсивность. Пика, он достаточно э, небольшой по сравнению с вот этим основным пиком желто-зеленой области. Это, во-первых. Во-вторых, э, в принципе, ну, нет, не, вы, не, вы, не выгорают. Потому что, ну, вот мы не видим преобладания, допустим, синего света. Это не очень происходит. очень хорошо. А как я узнаю, что лампочка качественная? Ведь на рынке есть много картин, которые выпускают лампочки. Как я узнаю, что это качественное? Ну, на самом деле я пытаюсь избегать при покупке светодиодных ламп, ламп, в которых не указан индекс светопередачи. Это сплошь и рядом, очень не у многих производителей светодиодных ламп он указан. Вот. Ну и, собственно говоря, проверяю всегда при покупке, вот после вот этих событий, о которых я вам рассказывал, с мерцанием, я проверяю всегда ее на мерцание с помощью камер мобильного телефона. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, существует ли в Украине промышленное производство современных светодиодов? И насколько эта технология сложная для освоения? Именно промышленное. Э промышленное серийное. Серийное, э в Украине, насколько я знаю, нет. Даже те, э в принципе, э лидеры украинского рынка светодиодных ламп, у них все производственные мощности находятся в Китае. Потому что все-таки это намного дешевле делать там. Вот. Насколько сложно, э, в принципе, очень, э, очень сложная для освоения э, технология. Это э, ну, даже не, не то чтобы технология, очень большие э, и серьезные требования э, э, э, предъявляются именно сапфировой подложке. Но если мы уже в, этом, в это ударимся, э, то эта сапфировая подложка. это Кристалл, монокристалл сапфира, и он должен быть максимально идеальным. Для чего? А, а, слой полупроводника, он тоже монокристаллический. И, грубо говоря, кристаллические решетки сапфира и нитридогалия здесь похожи, и получается как, ну, как будто наращивание просто одного кристалла на другой. Соответственно, поверхность этого кристалла должна поверхность кристалла подложки должна быть э, максимально идеальной. Вот, это, этого сложно добиться. И э, ну вот, пока, по, пока у нас, к сожалению, нет производства светодиодов. То есть, в принципе, не все так просто. Не просто нанести слоями, потому что необходимо, чтобы э, сквозь э, всю эту конструкцию многослойную проходил, грубо говоря, электрический ток, чтобы была передача носителей заряда. Спасибо за а скажите, может быть, могут быть в каких-то случаях полезные светодиоды с низким индексом цветопередачи, может какие-то исследовательские цели? Ну, я бы скорее сказал, что, наверное, есть специальные лампы, которых модифицирован, у которых модифицирован спектр излучения. Вот. Таким образом, что он, да, допустим, не подходит под, э, там, под обычное освещение бытовое, да, но он, допустим, крут для каких-то там специальных узких целей. Потому что э, если мы будем говорить о э, лампе, допустим, с низким индексом светопередачи, это будет означать, допустим, что этот, этот допустим, пик слишком, э, он будет слишком интенсивный, если слишком, допустим, узкий, грубо говоря, то есть... Э, Низкий индекс передачи не является какой-то э, именно характеристикой э, спектра излучения, поэтому ответа мой и нет. В ли не будет полезно. Добрый вечер. Как раз цель слайда ⁇ это светло-красный кредит. где а, светлый кредит, светлый кредит, черный зеленый кредит, так можно сделать про красные и Правый диапазон, например. Что -ди я не могу е, вам е, точно сказать, но первые светодиоды, которые были созданы и выпускались на самом начале 60-х, они как раз и применяли в инфрачервонной области. И уже после последних лет, были получены ультрафиолетовые светодиоды, то есть, в принципе, до среднего, инфрачерванного и ближнего ультрафиолетового диапазона они так же обнимают. Скажите, пожалуйста, а не случаются ли светодиоды синий ультрафиолетовый свет? И если да, то... Я, насколько знаю, с ним борются посредством использования специального гликофора. Можно ли в домашних условиях проверить, излучает ли этот светодиод ультрафиолетовый свет, mm. чтобы убедиться, ну, И вообще, в принципе, как вы считаете, вредно это или нет? Ну, безусловно, э, излишний ультрафиолетовый фон, да, он угнетает глаза. Особенно, допустим, э, если, ну вот такая параллель, да, допустим, есть, если мы будем говорить о некачественных очках, допустим, да, солнцезащитных, то, которые, допустим, пропускают ультрафиолет, да, то они, получается, закрывают нам видимую область, а ультрафиолет пропускают, то есть наши зрачки расширяются, и ультрафиолет Ультрафиолетовое излучение попадает, как бы его больше попадает на нашу сетчатку и, соответственно, страдают глаза. Таким образом, точно так же вредны лампы, в которых ультрафиолетового излучения слишком много. Вот. В любом случае, если мы будем говорить о лампах, которые сейчас в основном применяются, в основном сейчас применяются лампы как раз с синим светодиодом и люминофором. Есть еще лампы, которые используют ультрафиолетовый светодиод, и люминофор. Вот Первая технология синий светодиодом, она в принципе дешевле и пока проще реализуется. И, соответственно, вот, если вы видите, ультрафиолет начинается где-то от 400 нанометров и, и, и меньше. Здесь достаточно узкий пик, поэтому очень легко подобрать светодиод таким образом, чтобы ультрафиолетового излучения в принципе не было. Поэтому я могу сказать, что в принципе вы можете не бояться получить... Вот, увидеть ультрафиолет в своих лампах. А насчет того, что, как вы сможете его увидеть в домашних условиях или нет, э э э я бы сказал, что есть, ну, наверное, э бытовые приборы для э из измерения уровня э ультрафиолетовой радиации, допустим, в солнечный день. Мне кажется, ими можно воспользоваться, но ну, вот это мое чистое предположение. Точно сказать, по ему, идее но... нашего рекламного вопроса поэтому вопрос будет скорее всего последний у меня такой вопрос применительно свадьбу, который сейчас представлю большинство термологов считают главным недостатком светодиодных планков наличие пика в синей области спектра насколько сложно реализовать технологию светоконвекторов довести ее до бытовой чтобы интенсивность синего скректора была минимальна. Я вам скажу вот какую вещь. Дело в том, что, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, без, так уж повелось, что без синей составляющей, да, мы будем видеть просто желтый свет, достаточно желтый. Поэтому в любом случае синее излучение светодиода нам необходимо. Просто важен непосредственно баланс этих вещей. И в в принципе, сейчас это доведено до, ну, близко к идеалу, до идеала, в принципе, в этом нет проблемы, чтобы как угодно э, регулировать, собственно говоря, э, соотношение интенсивности э, пика люминофора и синего светодиода. Просто если мы сравним с спектром лампы на калии, то да. То да. То да. Различие существенно, но, опять же, смотрите, вот я сейчас не могу здесь ручаться за то, какой, какой цветовой температуры лампы спектр здесь приведен. Однако, допустим, если мы будем говорить о лампе холодного света, допустим, 6500 кельвинов, да, стандарт, то, безусловно, будет иметь место достаточно интенсивный синий пик. Да, ну и, соответственно, в при использовании нейтрального света, да, он будет меньше, и в лампе с цветовой температурой там порядка двух тысяч кельвинов, да, трех кельвинов, он будет, ну, будет несколько больше, безусловно, чем в лампе э, накаливания, но он будет менее интенсивный. То есть здесь это вот приведен просто как бы общий вид слышишь, нормированный. Я бы не сказал. Это на любителя. Безусловно, лампы с цветовой температурой 6500 кельвинов, они слишком... Ну, допустим, на меня они слишком давят. У них... Их хорошо использовать каких-то... Допустим, в... Операционных, вот в местах, где э, глазу нужно сосредоточиться очень хорошо. То есть, как мы знаем, что в принципе желтый свет, более такие теплые тона, они нас успокаивают, э, нам как-то вот проще расслабиться, да, и, соответственно, вот в каких-то таких учреждениях, в которых необходима концентрация или там на производстве, да, ну, э, в каких-то таких залах, в которых постоянно люди не работают, э, там используются, конечно, источники холодного света. В основном, опять же, в рабочих зонах, в основном используются источники нейтрального света, порядка четырех тысяч с цветовой температурой, и никто не использует там, желтые источники света. То есть это вот именно под зоны, под, под, под, под конкретные зоны освещения необходимо подбирать цветовую температуру. Безусловно, самой, самыми приятными для глаза да, является вот теплая тона.